Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И гостем программы сегодня у нас является директор Института международных отношений, истории и востоковедения Хайруддинов Рамиль Равилович. Добрый день. Здравствуйте, Ромир Спасибо, что выкроили время. Представляю, какой нот Ну, и я не могу не начать нашу беседу с поздравления. Я вас искренне поздравляю с присуждением Государственной премии Республики Татарстана Ментукая. Насколько я понимаю, это была очень объемная во всех смыслах работа. Это пространственный комплекс в Булгаре. Ну, и дай бог, чтобы он развивался, чтобы он привлекал и ученых, и посетителей. Ну вот, а после этой э, оптимистической, приятной ноты, давайте поговорим немножко о неприятном. Я думаю, что и наши телезрители знают, конечно, и Рамин Райлович во всяком случае знает, какая, даже не знаю, как это назвать, буря, что ли. Ну, волна, скажем так, поднялась в местных СМИ а, на сообщении о том, что в Казанском федеральном университете якобы закрылась кафедра татароведения, и татароведение теперь вообще канет неизвестно куда, в лету. Прямой вопрос. Закрыли? Почему закрыли? Как пришли к этому решению? Что теперь будет? Я могу ответить действительно и коротко, и могу и развернутое. Естественно, закрытия нет и не состоялось, и этого не будет. Речь шла совершенно о другой инициативе. Речь идет о расширении наших возможностей и объединении, укрупнении наших кафедр. Дело в том, что стоят перед университетом и институтом задачи по продвижению и в предметных рейтингах, и поэтому максимально в этих целях мы концентрируем научные исследования и образовательные программы в рамках вот таких. Таких э, емких, крупных кафедр. Дело в том, что э, травение мы закрыть не можем и, и не позволим себе ни в коей мере. Мы с вами э, в Казани мы и учимся, и работаем, и, естественно, и живем. И республика у нас национальная, и какое бы гордое название носил Казанский федеральный университет, вот тем паче вопросы национальной культуры, истории, они находятся действительно в центре, в эпицентре научных интересов. Кто, как не мы, причем я всегда подчеркивал и сейчас хотел бы тоже отметить, в отличие от моих коллег, я не разделяю гуманитарную науку на вузовскую, академическую или отраслевую. На самом деле научное сообщество гуманитариев достаточно небольшое. Все мы друг друга знаем, так или иначе участвуем в работе. Академические ученые преподают у нас на кафедрах, наши сотрудники. И мы в том числе работаем в академических программах. Поэтому даже предположить о том, что мог бы быть поднят вопрос о действительно, закрытии профильной, наиболее значимой, энергичной работающей кафедры, ну наверное, это было... Ну, я думаю, не случайно на самом-то деле. И, может быть, вы правы. Отчасти это было связано вот с предстоящими событиями по награждению премии. По крайней мере, мои коллеги, мои партнеры по проекту именно так трактуют. Да, ä, то есть э, это э вот этот запущена поводы. волна накануне заседания да. комиссии, да, которая должна конечно. была определить список лауреатов. По крайней мере, одно из предположений таково. Ну, это тогда уж совсем грубая работа. Ну, мне кажется, Рафаэль Сибгач в данной ситуации мог бы просто снять трубку, э, позвонить Рамилю Равиловичу с которым он работал долгие годы, позвонить, как он говорит, своему близкому товарищу и коллеге Ельшатуровковичу, и тогда бы была бы информация из первых ну, уст. Ну, поэтому... да. Эта публикация, конечно, произвела достаточно странное впечатление. Если говорить о моем вот личном впечатлении, меня не очень приятно или неприятно поразила резкость оценок и... В общем, то, что не свойственно Рафаэль Савгатовичу Хакимову, экстраполяция какого-то вот одного тезиса, он его берет и разворачивает на весь университет, и у них того нет, и пятого нет, и десятого нет, они ничего не добьются. Менеджер. В общем, все мгновенно стало плохо. Но я... Вы сослались на публикацию, мы знаем, где она была, и там же было достаточно много комментариев. Я хочу вам протранслировать один вопрос, он обывательский, но... У нас телезрители очень широкая аудитории не все ученые, да, есть просто люди, которые интересуются, которые неравнодушны к этому относятся. Вот само понятие татароведения – это научная дисциплина. У нас есть, допустим, где-то, ну, кафедры, скажем, англоведения, там, или башкироведения, или руссковедения. Как? Понимать татароведение, что это? Дело в том, что во всех образовательных учреждениях национальных республик, конечно, существуют особые подразделения, в том числе и в академических структурах, и вузовской структуре, связанные с региональной историей. Но наш подход несколько иной. Мы считаем, что мы не можем рассматривать историю татарского народа, ее культуру, лишь в рамках национальной республики. Поэтому мы рассматриваем значительно шире, и не только в Поволжье, а роль и место татарской культуры, татар, истории татарского народа и его предков в масштабах уже общей мировой цивилизации. И это оправдано. Дело в том, что и русский народ, и финно-угры, и предки татарского народа, тюрки так или иначе участвовали в формировании огромного этноса. И то, что мы называем сейчас Россией, это вот действительно складывалось на протяжении долгих веков. И поэтому замыкаться в национальных квартирках, изучать историю татар в рамках республики Тарстан для нас неприемлемо. Ну, поэтому ведутся исследования достаточно широко. И татароведением, как э, междис... междисциплинарной наукой, занимаются естественные академические институты. Это и язык, это филология в чистом виде, проявление татароведения, это история культуры, это театр, это история в э, самых различных э, про промежутках времени. Но, Но это очень У интересно. вас есть коллеги за пределами Татарстана, которые вот, занимаются этой же тематикой? Мы совместно э, и с Академическим институтом, и институтом Рафаэльси, Гаджи так или иначе, вокруг всегда себя всегда объединяем исследователей, связанных с национальной проблематикой. Поэтому и основные мероприятия мы проводим сообща. И многие коллеги, которые приезжают на конференции в Академический институт, на следующий же день встречаются со своими коллегами, читают лекции. Вот буквально недавно состоялась очередная международная тюркологическая конференция, на которой mm -hmm. приезжали известные ученые, представители как татарской диаспоры, Юлай Шамиляглу, например, да, из Америки, да, да. и вместе с тем другие исследователи целого ряда стран. И отработав в университете, состоялись встречи, круглые столы, на следующий день они принимают участие уже в академической и и Аглу, кстати, достаточно критично тоже высказался, он тоже воспринял эту информацию, принял ее за чистую монету. На самом деле, я, закрыть, вот, если позволите, Юрия Прокопчева, но открыто заявлю вопрос о закрытии кафедры как таковой никем не ставился хорошо но вы сказали что вот э, произошло некоторое укрупнение да. Да, если говорить об организационной да. стороне дела на лейбл важен Хорошо. Да, название важно. Как теперь называется та кафедра, в, котором, в рамках которой э, вот такая дисциплина, как патроведение, э, будет продолжена? Я объясню. Предложение кафедры, они заслушивались у нас в институте. Есть решение ученого совета. Но должен, должно быть вынесено решение Большого ученого совета Казанского федерального университета, который согласует уже, собственно, происходящее изменение с нового учебного года. То есть 1 сентября 2016 года. Угу. На сегодняшний день приказа нет. И мы ждем проведения ученого совета название кафедры объединенные это кафедра археологии этнологии и татароведения то есть мы объединяем все усилия потому что как разрывать археологические исследования от общей истории татарского народа как выделить вычленить этнографию татарского народа все это входит в общее емкое понятие татароведение поэтому вполне э не просто возможно, но и целесообразно объединение научных направлений в рамках единой кафедры. Причем так сложилось, что в руководстве кафедры кафедр находятся два директора э, академических институтов. Это прежде всего Искандр Аяшки-Гелязов. Он ныне является, естественно, заведующим кафедрой и нашим профессором. Но вот ему доверено э, директорствовать и в институте татарской энциклопедии mm -hmm. и региональной истории. И кроме того, заведующий кафедрой археологии нынешней, Арат Габич Сидиков, он же является директором института археолог видите как все переплетено более или менее понятно да то есть во-первых сохраняется название татароведения в названии кафедры но немножечко оно добавляется на первый план выходит история археологии а, кстати мы вот начали с присуждения премии Ментукая с создания этого пространственного комплекса в Болгарии. ну не в рамках мини-монографии, но чуть подробнее можно рассказать, общем, что, что это такое? Применительно вот к предмету нашей беседы, к татароведению. Насколько я понимаю, ведь кто занимался этими исследованиями? Ученые скорее всего и той же кафедры. Совершенно верно. И работу возглавляли и Рад Юрьевич Сидиков, он один из создателей научной концепции. Естественно, в разработке участвовали мы все, и историки, и этнологи, и этнографы, и специалисты в области культуры, и коведы. И поэтому научная концепция этого музея, она, собственно, признана новаторской. Она впервые вобрала в себя все достижения современной исторической науки. И она строилась действительно на комплексе дисциплин. Это прежде всего археология, потому что очень древний ну, период конечно, рассматриваем. Да. Начиная с письменного периода, мы подключили наших коллег из Института языка и литературы, это коллеги из Института истории. Это крупный а совместный там какая проект. А письменность была? дело в том, что самые различные... Это Кипчакское что то есть рунические, да. есть э, самые различные системы, угурское письмо. Но так или иначе все, все этапы э, письменности... Но не арабская тюрская, весь. Арабская, она появляется уже на Больше. следующем этапе. Да. Да, да, да. С, с, в связи с принятием уже э, не только э, ислама. Иде, идеологии и самого ислама, да, но да. И, и элементов культуры, частью которой... То является То есть вот письменность. смотрите, все-таки письменность э, тюркская или татарская, да, говорить конкретно она применительно вот к нашей территории, да, к Волской Булгарии, назовем это так. Она имеет более, что ли, древние, более глубокие корни. То есть нельзя сказать, что вот э, принесли арабскую вязь сюда, и с этого началась письменность. Совершенно верно. Столько времени, сколько существует э, сам народ, и даже изменяясь в веках, э, вливаясь э, в себя новые этносы, но всегда остается э, культура, ее духовная составляющая, и культура, она формируется как в письменных источниках, так, собственно, и в верованиях, и в мифах. Но, тем не менее, все это откладывается отпечаток и она проходит разные этапы она может быть на разных шрифтах на разных да, графиках да. на разных отчасти даже меняющемся языке но через эти источники можно действительно загл заглубить веков и выйти на собственно наше э ядро на наши ценности общие языки и письменности мы сейчас немножечко отдельно с вами поговорим но прежде завершающий вопрос по поводу этого комплекса вот это что это некая Научное учреждение – научные учреждения. это нечто э, ориентированное на привлечение туристов. Как это выглядит и целеполагание? Какие создания этого комплекса в Болгарии. Музей Болгарской цивилизации, он входит в состав Болгарского музея-заповедника. Это структурное подразделение и рассчитано действительно на привлечение внимания как посещающих э, болгар-туристов, так и, собственно, это крупный комплекс, по большому счету, он и образовательный. Э, есть и соответствующие фондохранилища, и там ведется исследовательская работа. Это э, на сегодняшний день один из лучших музеев России, посвященный тюркской истории, посвященной истории татар. И я говорю не только как один из разработчиков и исполнителей этой программы, я действительно проводил и не одно мероприятие уже, собственно, в этом музее с привлечением наших коллег в Болгарах. И представители научного сообщества, культурного сообщества, музей, музейщики дали очень высокую оценку вот качеству Позиционируемого, э, вот этого пространства. Речь идет ведь не только о экспозиционной части, речь идет о том, что вокруг этого музея формируется целый ряд других комплексов. Музей татарской письменности, тюркской письменности. И э, этот музей объединяет вокруг себя все, что связано с историей народа. Один из упреков, который прозвучал в прессе, вот в публикациях, э, связанных с якобы закрытием кафедры татароведения, заключается в следующем. А руководство института в вашем лице, в лице ваших единомышленников возможно руководство университета но сейчас я понимаю, что окончательного решения на уровне университета еще не принято мы ждем заседания ученого совета так вот, э, мотив, мол, был такой, что под татароведение не, не, не, невозможно получить там денег из федерального бюджета, а вот сейчас мы сделаем так. То есть э, некоторые люди усмотрели здесь вот эту вот э, деталь такую, что для того, чтобы подстроиться под какие-то федеральные гранты, под субсидии и так далее. Нет, ну что я понимаю, что финансовая составляющая очень важна для научных исследований, и грантовая поддержка, она необходима, и мы максимально как в академическом институте, так и в нашем институте в составе федерального университета пытаемся и участвуем в подавляющем большинстве республиканских федеральных программ и грантах. Поэтому грантами мы не обделены, и слава Аллаху, мы участвуем совместно с нашими коллегами и в комплексном проекте возрождение памятников и Болгара и Свияжска. И отчасти финансирование поступает и от Республиканского фонда возрождения на реализацию тех или иных программ. Прежде всего, это связано с археологическими исследованиями. Но, поймите, речь идет не о какой-то разделе денег между нашими академическими коллегами. Ведь они тоже два крыла. На самом деле, существует самостоятельный институт истории, институт археологии, куда, надо честно признать, последние годы с уже и интерес, и, и, финансовые и, и финансовые потоки, и значительно э, большее количество результатов, и он развивается динамично, и речь не идет там о сокращении института археологии, а на, на, наоборот, мы можем констатировать, что ежегодно огромное количество людей, более 800 человек участвует только в раскопках в, в эти летние периоды. И, естественно, наверное, Рафаэль Сибаевич об этом говорить нет смысла, потому что подавляющее большинство республиканских программ, они э, так или иначе передаются под реализацию самому институту, потому что он участвует и в программе о языках, о подготовке к столетию, ну и так далее, и так далее. Значительное количество республиковых Вы имеете в программ... виду институтами Мимарджани сейчас? Да, конечно. Mm -hmm. Поэтому всего лишь речь mm -hmm. должна идти о взаимодействии и, наверное, все-таки о каких-то -меж -меж межличностных отношениях, да. Да? нормальных <laughs> да. Одно маленькое уточнение, и мы переходим к вопросу, который тоже достаточно большое количество людей беспокоит. Я имею в виду преподавание татарского языка, проблемы с этим связаны. Но уточнение заключается в следующем, то, что я прошу вас сделать. Вот комплекс булгария о котором мы говорили, вы рассказали. Он ведь потребует тоже существенных затрат. Есть смета, понятные уже источники финансирования. И какие-то горизонты финансирования не получится так, что вот мы его запустили. Создатели получили государственную премию имени Гадулы Тукая. А научная общественность одобрила. А через какое-то время, через год или там через два это просто все будет законсервировано. Нет, и, ну что вы. Нет, ну что вы да. Дело в том, нужно что... Ну, же это... хорошие деньги. В системе музея-заповедника, а это подведомственное учреждение Министерства культуры Республики Татарстан. Поэтому есть бюджетное финансирование на поддержку да, есть содержания Минкульта. Совершенно верно, по линии Минкульта, И э, поток туристов, который неизбежно и неуклонно это возрастает, деньги. это тоже серьезные деньги. Я здесь говорю тоже как практик, в свою ну, будутьность да. директора музея заповедей Казанский Кремль. Мы также сумели добиться резкого увеличения посещаемости э, Казанского Кремля. Но это две... плюс да, конечно. И это было э, э, те средства, которые мы получали в результате работы с экскурсионными фирмами. Э, они позволяли нам достаточно неплохо содержать и не только тот коллектив, который э, реализовал эту программу, но и поощрять наших сотрудников на развитие новых <связывающий> проектов и программ. Спасибо за уточнение. Ну, теперь завершающая часть нашей сегодняшней беседы. Я Заранее прошу изменить меня телезрители, если они решат, что я не совсем падаю сюда, и вопрос, что есть институт, который непосредственно занимается, я имею в виду в рамках университета, языковой подготовкой, но э, институт востоковедения тоже прямо к этому относится, и мне даже интересна ваша точка зрения, вот как человек, не только как ученого. Много ведь нареканий, да, вот сколько лет, уже 20 лет мы в республике внедряем, распространяем, увеличивается количество часов в школах, в детсадах у меня, у приятелей два карапуза, внучки уже, они лопочут только так, то есть там это вот усваивается хорошо, спокойно разговаривают. Вот. Но в то же время и многие родители, и сами школьники, и вот, вот, вот что-то не то, вот что-то не то. Раздаются, я, например, не, неоднократно это уже слышал, такие голоса, причем от ребят, от татар, от самих от молодых что, ну зачем нам вот ну там пичкают нас там вот э, какими-то грамматическими конструкциями вот как это строить ну, вот сделали бы там курсы которые позволяли бы общаться да вот разговорный такой татарский язык а у нас тут литературный язык у нас сложные грамматические конструкции методики не несовершен... Ну, в общем понятно да вы, вы прекрасно знаете набор вот как с вашей точки зрения в чем здесь проблема вот может быть, нам вернуться туда, к, к той письменности, к кипчакской, да и, и, и про язык, как говорится, актуализировать? На самом деле все достаточно просто. Речь идет о востребованности языка. Вот человек именно относится очень прагматично. Любой человек совершенно... в любой, в любой части поэтому, мира. когда да. перед ним стоит выбор, какие языки изучать и что он считает приоритетными, да. конечно, он отдает преимущество иностранным языкам. Мы это чувствуем, и я могу сказать по институту. Мы и даем эти возможности. Вот в чем преимущество нашего института, потому что мы даем большое количество языков. Ну, От европейских вот до восточных, причем достаточно большой объем. То есть каждый студент, поступивший в наш институт, это гарантированно два языка на выходе и возможности для получения третьего, четвертого, пятого. Для этого существует... Гарантированно два языка, два иностранных имеется Да, или? два иностранных. Ну, есть, при например, этом, да, но при такой, этом английский, немецкий. Но при этом я должен сказать, что несмотря на наш разнош контингент. Студенты поступают от Калининграда до, до Якутии, причем почти тысячи человек в год. Из них подавляющее большинство не жители э, Татарстана, а в основном это Ибушкордастан, ну, Вятка, да. Поволжье и, и значительно шире в другие регионы. Субъекты России уходят. Интерес. Но э, я раскрою маленький секрет. Мы э, имеем специализированную группу, вот от, от, за судьбу которой все беспокоятся о том, что якобы мы закрываем. На самом деле за последние несколько лет мы существенно нарастили количество групп и студентов, изучающих историю культуру татарского народа, тюркских народов, народов повоже Это специализированная группа целевым набором, 30 человек. Мы угу. находимся в тесном взаимодействии с Министерством образования Республики, э, с Конгрессом Татар. Идет отбор по наших э, юношей и девушек э, по диаспорам, представителей э, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана приезжают к нам в эту группу, и они ведут подготовку специализированную по татароведению. <laughs> Речь идет о том, что они изучают не только арабский язык, естественно, не только историю, культуру, но и татарский язык. Слушайте, вы, Поэтому... вы, вы, вы взращиваете новое поколение татарской элиты. Вы знаете, дело в том, что в, в свое время, когда мы вспоминаем замечательный советский период, когда все были молоды и счастливы, я поступил учиться в 1981 году, и моим руководителем являлся Меркосовский, у нас была небольшая группа, у нас было 8 человек в 416 группе, которые занимались специализацией истории культуры татарского народа. Нам преподавали арабский, персидский, и э, мы выезжали с Меркоснового Хачева в археографические экспедиции. И тогда я представить не мог, что этот ежегодный набор 8 человек со временем превратится вот, извините, в специализированный набор ребят, для которых есть все возможности на сегодняшний день. И поэтому, когда говорят, что ну как же так, закрылся тот факт. Да, я не принимал решение, естественно, его закрытия, и могу только сожалеть, но именно мы сохранили э, те подразделения, которые занимались историей, в то время я возглавлял институт истории, у нас был э, откровенный разговор э, с Эскандеро Язовичем о том, что необходимо все-таки сохранить историков не просто как класса, как кафедру специализированной, и он э, перешел к нам, и ректор утвердил это решение. А филологи, вы знаете, отошли к родифферивкачему другой да -да. институту. Наверное, э, со временем будут какие-то новые конфигурации, но я вам хочу сказать, что ну, на протяжении всего этого э, исторического периода и даже реформации в нашем федеральном университете изучение истории, культуры, языка татар, татарского народа никогда не останавливалось. Причем речь идет даже значительно шире. Это не только татарский язык, это в целом тюркские языки. Они на сегодняшний день получили развитие и поддержку в масштабах и института филологии, и в нашем институте, и целый ряд других подразделений университета, так или иначе включены в эти так называемые тюркские проекты. А вот вопрос чисто такой прагматический, да, mm -hmm. я думаю, он тоже возник у, у части, по крайней мере, наших телезрителей. Эти ребята, специализированная группа 30 человек, о которых вы сейчас... Mm -hmm. Их уже э, более 100. Более 100 называешь? уже 4 на самом, курса, да. 4 курса. А, ну да, да, понятно. 30 на курсе yeah, виду. Yeah, yeah. Так вот, а они... У них что в дипломах будет написано? Вот они, они, это бакалавриат, это бакалавриаты из последующих... Вот специфика вот нашего да. образования, да. наших стандартов, к большому сожалению... Наших федеральных э, стандартов, федеральных я уточню, стандартов. Да. Дело в том, что абсолютно все равно, в какой институт поступает молодой человек. Но самое главное, что будет лишь одна надпись – Казанский федеральный Приволжский университет. А далее направление подготовки. А направление подготовки, это татаровение, к большому сожалению... Нет. Есть направление подготовки востоковедения и африканистика. Есть, например, магистр международные отношения. Есть направление зарубежное регионоведение. Есть регионоведение России. И ну вот у них эти, что будет? Эти, эти ребята будут по востоковедению и африканистике. Да, да, да и это неплохо. Суахили они знать не будут. Для этого нужно получать дополнительные компетенции. Хорошо. У меня, наверное, завершающие вопросы. Я понимаю, что он, конечно, ну вот с моей точки зрения не имеет, по крайней мере, лаконичного ответа. Ну, но я не могу его не задать. Вы, я абсолютно, вот как сейчас молодежь говорит, на 146% с вами согласен э, в том, что, конечно, определяется востребованность материала распространения. И... Мы должны признать, что английский, конечно, будет доминировать, поскольку за этим языком и открытие в любых сферах, и экономическое доминирование, какое угодно. Когда-то был французский, да, почти на таком положении, когда-то был немецкий, сейчас английский. Применительно к России, ну, конечно, русский доминирует. Это объективная данность, и что здесь говорить? Но и нельзя не понять ведь тех людей, которые беспокоятся о том, что татарский язык исчезнет, что он деградирует. И, и я даже тех могу понять, с моей точки зрения, немножко упертых людей, вот, которые, вот, которые вот палкой хотят, чтобы я сразу все изучили. Будем надеяться, что они тоже руководствуются лучшими побуждениями. Но как быть-то на самом деле вот? Решение достаточно простое. Я об этом говорил неоднократно и в бытность работы в Академическом институте. К большому сожалению, в то время, когда были серьезные возможности, этот это предложение не было реализовано. А на самом деле это достаточно простое. Нужно создавать при академической структуре собственный небольшой институт с бюджетными местами, с целевыми местами для того, чтобы готовить кадры для себя. Этот проект, например, реализован в Москве, при академии, в Российской академии наук. Существует, вот, если вам будет любопытно, загляните uh -huh. на сайт, «Государственный академический гуманитарный университет». Да. Да, а я, я слышу, рай, да. Возглавляет его президент Чубарьян. То есть он же и директор Института всеобщей истории. Вот, извините, свои кадры они готовят сами. Я в свое время предлагал и предыдущему руководству Академии, Рафаэль Себуачеву, говорил, но ну, кто нам мешает создать небольшой институт с бюджетными местами и готовить на нашей базе специалистов, как делать, например, Институт Востоковедения Российской Академии. У них есть Восточный институт, где студенты обучаются, проходят все эти экспедиции, стажировки, после этого поступают уже в магистратуру, затем в аспирантуру Института Востоковедения, и эти кадры, вот, они пестуют и готовят. Если эти такой... кадры, извините, пожалуйста, где... я вас перебил, да, но... Эти кадры, они что, потом будут учить детишек э, в школах? Они получают э, классическое гуманитарное образование, да. и вместе с тем они уже подготовлены для серьезной научной работы. А в наших условиях это было бы решением и под, э, проблемой подготовки национальных кадров. Потому что именно здесь мы могли бы сосредоточиться на обучении э, по собственным стандартам. Вы понимаете, да? Есть э, определенные возможности, которые позволяют изучать или преподавать предметы на татарском языке. И до поры до времени и целый ряд курсов и в Казанском университете, и в нашем институте, и, естественно, и у наших коллег, они преподаются на татарском языке. Никаких ограничений нет. Но еще раз говорю, нуж, нужна востребованность, нужна подготовка специалистов. Мы сейчас говорим э, о подготовке профессионалов. Поэтому наш студент, он должен получить все возможности. И, а дальше идет уже выбор. Поэтому кем он хочет быть, на, на, в какие предметы изучать, э, мы постепенно-постепенно с вами переходим к модели, когда именно студенты будут определять набор uh -huh. тех дисциплин. Uh -huh. И вот я бы хотел... Ну, а-ля совершенно или верно. Там, да. А да, я да, бы хотел, да, и для да. меня было бы счастьем, если бы э, среди выбранных предметов всегда были и татарский язык, и история татарского народа. Я бы вот в связи с этим... Очень хотел, можно сказать бы, просто вот мечтаю, вот, чтобы вот, взяли в Казани да, и что-то такое изобрели, типа спутника. Да? вот Спутник вошел же во все словари мировые. Спутник, не сателлит никак, спутник. Mm -hmm. да? а, и вот если за нами будет стоять что-то такое, да, что вот это татарский народ сделал, это татарские ученые, я думаю, интерес, вот он автоматически подпрыгнет на порядок. Да? к языку. Да? И да. язык получит новый толчок для развития даже вот чисто технически с точки зрения расширения лексического объема. Ну спасибо вам огромное за беседу и за я считаю достаточно откровенный может быть кому-то даже не понравится ваш ответ о том, что все решает востребованность языка. Но это научный факт. Или как принято быть медицинский еще факт, да? Медицинский факт. Будем надеяться, что ваш институт и проект, который вы предлагаете сейчас, вот вы упомянули, что вы его уже предлагали, они будут реализованы и будут способствовать и подготовке специалистов. Мы отвечаем за подготовку татар татар-ученых, татар-исследователей, владеющих языком, владеющими знаниями, на очень серьезном уровне, которые могли бы конкурировать э, на мировом научном, научном сообществе своими знаниями. У нас с вами уникальная история. Мы видим, насколько она интересна, насколько она глубока. Это доказывают и академические труды, и исследования последних лет, и работа Республиканского фонда возрождения. Да -да. Поэтому говорить о том, что э, есть какие-то изменения и опасения, я не вижу. Я, наоборот, с, э, вижу тех молодых людей с горящими глазами, которые приходят и занимаются именно историей родной земли, родного народа. Поэтому я не такой пессимист, и мне кажется, что в отличие от моего уважаемого коллеги Рафаэля Севгача, я прежде чем высказываться вслух, я, наверное, действительно соберу более полную, достоверную информацию. А для меня было удивлением узнать новости от университета, а от ну Юлия да. прессы, ну То, да. чего не было, и то, что еще не может произойти. Еще раз вам большое спасибо, Ромир успехов, и я думаю, что мы не последний раз с вами встречаемся. Надеюсь. Здесь нет. под телекамеру. Всего хорошего. Это была программа «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. До новых встреч.